Всем привет! Меня зовут Олеченко Сергей. Сегодня мы поговорим в таком коротком уроке про то, с чего стоит начать продвижение Инстаграма. Первое, что нужно сделать, это выбрать стратегию. От стратегии зависит очень сильно, куда вы будете дальше двигаться. И что вы будете делать. В зависимости от вашего продукта или услуги, вам нужно выбрать стратегию. Есть три вида стратегии. Первое, это... На набор подписчиков для того, чтобы увеличивать свою аудиторию. Второе это на продажу продукта, а третье это на узнаваемость бренда. И исходя из этого, вы уже выстраиваете стратегию. По моему видению, тут есть разные стороны движения. Поэтому, когда вы непосредственно выбираете стратегию, должны осознавать, какая у вас первостепенная задача и решение. На первых шагах, понятно, нужно набрать подписчиков хотя бы немного. В дальнейшем уже нужно понимать, куда вы двигаетесь, что вы хотите делать. Если вы хотите дальше набирать подписчиков и увеличивать свою узнаваемость и на этой самой почве увеличивать охват своего бренда и узнаваемость, вот тогда да, поговорим сначала о подборе подписчиков. Наборе подписчиков. Смотрите, с чего следует начать. Вам нужно сделать контент. Упаковка – это для всех видов стратегий одинаково. Вам нужно сделать упаковку. Упаковка включает в себя да, красивый аватар. Да, Далее потом вы заполняете грамотно профиль, оставляете все контакты, ссылки и все да, тому подобное. Нет, заполняете полностью. Об этом нет, я расскажу потом нет, нет, нет. следующим шагом. Вы делаете контент-план, вы делаете профессиональные фотосессии, либо находите хорошие фотографии в интернете, Конечно. обрабатываете видите, их, упаковываете. Да, После этого вы уже непосредственно цены, переходите к следующему шагу. Пишите контент-план, вы разбиваете на рубрики, делаете анализ Конечно. своей аудитории, смотрите, что у них сработало, и исходя из этого уже формируете контент-план, что интересно вашей аудитории. Ну, пример возьмем... Вы занимаетесь какими-то там услугами стилиста, либо же маникюра, что-то в этом подобное. Узнаете у своей аудитории, что им интересно, какие советы, как ухаживать, как одевать, как подбирать цвета, какие вопросы, самые горячие вопросы, которые есть у них. И желательно снять видео с ответами на эти вопросы. То, что касаемо набора подписчиков, это необходимо делать контент. Вы упаковали контент. Дальше вы переходите уже к набору. Там есть очень да, много да, разных способов набора подписчиков. А в следующем видео я расскажу, как это сделать. Да, подскажите.